О, что ты тут делаешь? Да так, останавливаю советских людей, пересекающих границу. А ты? Хо-хо, так я тоже здесь, чтобы останавливать советских людей, пересекающих границу. Я пойду куплю больше водки. Поглядишь за моим постом, а? ага -с. Ха-ха-ха! <смех> Лошара! Беларусь! Я думаю, нам пора объединиться в одно государство, чтобы вместе противостоять Западу. Я только за. Будет круто! Россия священная наша держа. М? Что? Беларусь, а откуда ты берешь креветки и мидии, которые потом продаешь России? О, это очень интересная история. Да? Ну так расскажи ее. Когда началась вся эта Билиберда с Крымом, санкция, вал рубля и в конце концов напряженность? Когда все вводили ограничения и преграды, я увидел возможность. Пс! Европа! У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Что мне может предложить последний диктатор Европы? Транзит продуктов в Россию. Где подписать? Украина. Я тут узнал, что тебе энергоресурсы нужны. Могу помочь. Я не против, конечно, но откуда у тебя уголь? Да какая разница? Он точно не из России. Что ж, ладно. Ну, сейчас посмотрим, откуда это точно не российский уголек. Чего? Ого, а ты умеешь поднимать бабло? А то? Мы входим в новое десятилетие. Оно дарует нам экономический рост, процветание культуры и науки во всем мире. Эм, ну ничего страшного, он вряд ли сильно распространится. Вакцинация важна, вакцины работают и полностью безопасны. Чипируют, живым не дамся, суки! Что? Так, 2022 точно будет годом мира. Да вашу жмат! Ну, уж в этом году мы точно сможем все исправить. Курва, тянет!